Привет, друзья! В этом видео мы рассмотрим готовые шаблоны с настроенным индикатором профиля рынка. Данные шаблоны позволяют находить уровни с большим накопленным объемом на определенном участке графика. Индикатор Market Profile позволяет строить профили рынка с заданным периодом и имеет множество опций для тонкой настройки. Также в настройках данного индикатора можно установить отображение не только по проторгованному объему, но и по дельте, времени, сделкам, биду и аску. И конечно вы можете задать индивидуальные цветовые настройки отображения для удобной визуализации данных. Шаблоны с настроенным индикатором профиля рынка, а также другие шаблоны для платформы AtAS можно скачать с сайта orderflowtrading.ru Здесь переходим в раздел «Загрузить» и выбираем шаблоны графиков. Находим шаблоны с готовыми настройками индикаторов. И в данном случае нам нужен «Market Profile». Нажимаем на него. Видим, что открылось окно с описанием шаблонов. Данные шаблоны подготовлены для четырехчасовых графиков. На выбор здесь мы можем скачать шаблоны для инструментов московской и чикагской бирж. Для Moex представлены фьючерсы на нефть, РТС и доллар-рубль, а также акции «Газпрома», «Норильского никеля» и «Сбербанка». Для Чикагской биржи представлены фьючерсы на евро, фунт, канадский доллар, иену, золото, нефть и S&P мини. Скачиваем шаблоны для CMI. Шаблоны скачиваются в едином архиве. Разархивируем файл. Давайте возьмем фьючерс на евро и извлечем содержимое архива. В архиве мы видим изображение того, как выглядит данный шаблон в действии и сам шаблон. Файлы шаблонов от имеют расширение .lo. Применим этот шаблон к графику. Заходим в шаблоны. Нажимаем «Загрузить из файла». Выбираем необходимый шаблон. Таймфрейм автоматически изменится при загрузке шаблона на график. В данном готовом шаблоне настроен индикатор Market Profile с фильтром объема 8000 контрактов. Значение внешнего периода установлено 1440. Это соответствует одному полному торговому дню от клиринга до клиринга. На графике этот индикатор отображается в виде розовых горизонтальных линий. Эти линии визуализируют уровень с большим значимым объемом. Как правило, на этих уровнях происходит набор позиций крупными участниками рынка, поэтому с таких уровней может происходить разворот или ускорение. Эти линии могут служить сильными уровнями поддержек и сопротивлений. На их тестах нужно отслеживать реакцию цены, так как очень вероятен отскок от них. Также эти уровни могут служить фильтром текущей локальной тенденции, если после их формирования цена совершает импульс. Еще большей силой может обладать скопление таких уровней в одном месте. Также в данном шаблоне настроено отображение гистограммы горизонтального объема. Объем в данном случае разделен на беды и аски, расчетный период, контракт. Если сопоставить крупные накопления в рамках всего контракта и более локальные накопления объема в рамках одного дня, то можно получить еще более надежный торговый сигнал. Аналогично такой шаблон работает и на российском рынке. Для примера загрузим шаблон для фьючерсного контракта RTS. Настройки для каждого инструмента подобраны индивидуально. Для RE фильтр по объему установлен в размере,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 Thank you.